Всем привет, с вами играем в Nightmares 2. А все подумают, почему ты не, не поиграешь в, в первую часть? Это еще вторая. Надо сначала играть в первую, а потом вторую. Я просто хочу снять вторую, а потом первую. Это как, как история у ш... кого-то этой девочки. Ну, короче, обычная. <связать> Давайте продолжим. То есть не продолжим, а начнем. Ну, как обычно, нам показывают эту дверь. Ну, как обычно. Так, ну, дверь. Дверь, так, дверь. Сейчас, как будет. Я боюсь. Нет. Нет. О, появился. Так. Так, как управлять? Ладно, пойдем дальше. Так, на shift бежать. Так, вот тут надо прыгнуть, да? Прыгнуть. Жок! <coughs> ну, так, что это за лес? Мне можно туда залезть? Нет, нельзя. Так, вот это что такое? Так, как открывать? Так, открываем. Так, так садится на клавишу на контр. Капец. Я вроде помню, это тут. Так, тут у нас нету никакой ловушки. Ни ловушек нету. <связать> Но это хорошо. Так. Что там? Какие-то люди. Почему там нога пиксельная? Странно. Ой, второй чуть не разбился. Ой! Фух. Так, это нужно толкнуть как-то. А, нет, это надо вот так. Толкаем. Так, и что, теперь на это залезть надо? Это же элементарно, что надо залезть. Давайте я угадаю, что тут сейчас плывно упадет. Так, побе побежали сразу. Бежим! Беги, быстрый, дебил! Так, по дереву сразу понял, что нужно собираться. Только ну, кто повеситься хотел? Или уже повесился? это все строил вроде надо вот сюда да блин как так Думал без смертей будем некоторыми а уже первый первый раз уже и смерть так залезать надо залезай сломано. И здесь сломано. Это ради капкан есть. Так, вот здесь уже капкан идет, наверное. Страшно идти. Ну, бери ботинок. Нет, что ли? Нету. Да не, я не верю. Я не верю. Что нету здесь капкан. Ха! А сюда никто не пройдет? Ловушка же. Капкан. Рачкой. Прыжок. Опа, палочка. Мы теперь ей можем бить. Как бить? Понял. На пробел. О, здесь еще палочка есть. Осторожненько. Опа. Он еще и торчит один. я думаю, я сейчас не зацеплюсь. Так. Какой-то свет. Что это такое? <с moons> домик! Какой-то дом. Интересно. А что это за домик? Давайте-ка залезем. На. жирачка холодильник открывается вдруг там есть мороженка мороженое открывайся быстрее фу здесь ничего вкусного нету лучше уйду о там кола или чё там слышите какая картина страшная. Ладно, пофиг. Слышите, какая-то мелодия. Так, здесь? Топорчик! Это что, как -то? Тут вроде есть маньяк какой-то. Он, что ли, играет? Или где он? Это он играет, да. блин. Это так, а что там дальше? Так это еще куда клубочек? А Дай-ка ударим по, гру... по клубочку. И тихо по клубочку, прям по кру... клубочку. Какая-то дверь. О, какая-то девочка. Не бойся, девочка. Да шестая наверное как вот когда вот не знаю или я не знаю что ли не знаю короче сначала я хочу в первую пойти ой вторую а потом в первую стой куда ты падла стой куда ты я аж тебе помочь хочу. А, блин, неудобно вообще управлять. О, кстати, мы тут-то не смотрели. Это чужой шум. Господи. Кто вот такие? Не говорю, что ты хочешь дёрнуть. Да ты дура! прыгай да прыгай ты О! давай помогай он идет а можно правда дождаться нет нельзя Так, что там за маска? Какая-то страшная маска. Так, подсади. А, нам ну, что вот надо толкать. Так, давай толкнем. Толкай! Помогай. Вот, две силы за раз. Вот здесь никак. Подсади тогда. Подсади. Вот, вот, давай, давай. Опа. Оп угу. Залезаем. О! А дай мне свою ручку. Ручку. Дай мне свою руку. Я вместе с твоей рукой. Да я пошутил, нахрен мне твоя рука нужна. Просто она вот дала мне вот эту крутилку, была руку себе поставила. Зря только себя оторвала ее. Ладно, я пошутил, зачем мне рука твоя? Она совершенно мне не нужна. Ну да, крутилка нужна только. Так, да, врезаю она, всегда. Э, не трогай меня, это мое. О, кстати, можно так забраться. Подожди, куда ты крутишь? Нам надо сначала залезть, да, вот. Так, а как дальше? Так вот, да куда я в другую сторону куда-то полетел? На компе вообще неудобно в эту игру играть. Это наш ключик. Опа, нифига здесь даже эти есть. Можно даже ее не ждать, она сама придет. Ой, разбился. А нет. Сердечкой давай толкай. Ой-ой-ой, ты кто такой? Ты первый босс? Пс, да блин, громко будет-то. Да он вас заметил, ну что это такое? А? А, сюда надо прятаться беги, беги, падла! Нам нужно прятаться. Сюда. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Че, не нашел? Хочу взять, так приседать, <свят> <свят> слепой не видит. Ну как так-то? Конец, мы от него сбежали. Подожди, ка как же... А, ну ладно. Побежали, так сбежали. <coughs> Нифига, круто, молодцы. Они такие дырки делают, или это не Не знаю, круче. Это хорошо, что мы от него сбежали. твоя очередь. Давай, давай теперь я буду. Ты как это как эта предательница. Вдруг меня предаешь какую-нибудь минуту. А ты это можешь. Ты, ты меня в первый раз видишь. Так, может, ее позвать надо. О, спасибки. Оп. а то она не крепкая конструкция какая-то шляпа или что это такое Что это такое что это там же шляпа или мне кажется Так, как взять-то ее? А вот как... Оп! Так, попрыгать. Девайте собранные головные уборы в меню паузы. Паузы? А, у меня есть шляпа. Стоп. как ты ж падла еще тут. Третарая на вонючей, наверное. Тут были чуть -чуть шоколадки, как понимаете, мама звонила. Как же мамочки не отвечать? Вот сейчас начнутся. Ой, маменькин сыночек. Мама, это святое, поняли? Калашак не попал? Так. Да блин, а как ты? прям прям вот прям быстро управлять <свист> У -у -у. так ну опять побег <свист> а ничего не понял так, тут надо прям-прям-прям быстро все делать. Так, тут есть защелка. Закрывай защелкой. Да, защелкой. Так, я понял, что надо ружье брать. Ай, да быстрей! Давай, падла, сейчас удаем эту скотину! Давай, на! Ха! Ай! Ай! Как же в ушах звенит. Так, а можно посмотреть, что у него там случилось? Так, а если вот так. Не, дальше не уходит. Ладно, пошли. Толкай! Поплывем на двери. Какая романтический плод. Я даже не понимаю, сколько мы уже записываем. 24 секунды! Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Сейчас мы доплывем так вот до вот то чего нам надо. И там уже продолжим. Вот когда сохранение пройдет, тогда и начнем Будет. На 3 лайка, мы будем это снимать, я буду на 3 лайка, я выложу приложение. Если вам нравится, на 3 лайка я выпущу, выпущу новую серию. Что же так, что в этом городе? Сейчас до какого ну, до города мы доплывем, и там все облучены какой-то станцией, или лампочкой, или антенной, или 3D-антенной. Хрен пойми, чем и... и все люди будут телевизорой. Очень холодно. Я плыть-то будем. Что там еще нету ничего? Главное, охотника убили. Или он не охотник, или маньяк был? Блин, вообще город жалко. И что ты встал? Ну а ч встал-то? Вот он и город. Это наш городочек. Капец, тут волна плохая. Капец. ч так сохранение не идет. Какая-то душа. Ладно, не подойдем. А, нас убивает. О, все, глаз промолгал проморгал. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока-пока. Ой. Ну, короче, пока. <смех> Сколько я уже пока сказал? На. Нет, на... На три лайка я выпущу вторую серию. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока.